Здравствуйте, меня зовут Лена Цыганок, руководитель агентства Турбанжур в Киеве Белой Церкви. Сегодня я в Турции в парке The Land of the Legons. Это от сети отелей Rixos. Сделали такой парк развлечений, аквапарк, где множество горок для самых маленьких, для средних и для тех, кто самые экстремальные горки любит. Что же еще приготовил отель? Вы видите, как позади меня плавает дельфин. Здесь можно увидеть Шоу-программу с дельфинами, с белыми китами, с морским котиком. Можно посмотреть, как плавают маленькие пингвинчики. Здесь есть даже тигр. И самое-самое то, что интересное, на мой взгляд, это можно поплавать настоящими скатами и прикоснуться к ним и доплыть до зоны, где есть небольшие акулы. Также для релакс-зоны в парке придуман вот такой вот интересный мальдивский, скажем, такой уголочек с вот таким вот песочком. Почувствуйте себя на Мальдивах. Вот, потом обязательно приезжайте сюда на развлечения, что-то, особенно если вы уже не первый раз в Турции, можно себе порадовать новой экскурсии и отдохнуть всей семьей. Агентство Турбанжур, Елена Цыганок. До новых встреч. До встречи в офисе Турбанжур. это даже потрогать